Недавно Михалков сделал предложение, давайте, мол, для наших республик, которые исконно не, не христианские, а проживают мусульмане, но они вот в составе России, они наши граждане, давайте для них сделаем значит, награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов, сделаем их символику. Пришла еще очередная новость о том, как какой-то полк, не знаю, как он называется, Это со стороны России, которая его на стороне России, они наградили э, Замида Чалаева Серебряным Крестом. Новость на самом деле абсолютно такая обычная, ничего, мы, мы, мы привыкли к тому, что э, кадыровцев награждают крестами.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 Как недавно в эфире ЧГТРК говорил там один из ораторов, мы вам прислуживали, вот эти вот, их так и воспринимают, правильно делают. Вы нам служите, служите нам за кресты, им говорят. И, по-моему, абсолютно правильно делают. Вы нам не ровнее. Как сделать так, чтобы народ объединился? Если мы говорим про обычное положение, то есть никогда идет война, никогда враг на тебя напал. А вот обычная жизнь. То в этой ситуации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 побеждает тот на чьей стороне бывает больше а, поддержки такая сила она начинает уже формировать какую-то а, коалицию если если эти силы как-то разделяются то есть эти, эти модели они везде а, разные нет такого что вот одна модель и она на всех подходит где-то есть